Приветствую вас на канале Максима Черепанова о городе Краснодар. Сегодня мы с вами посещаем а, юбилейный микрорайон. Здесь есть а, квартиры а, от хозяина, у, вторичное жилье в новом доме. Дом построен в 2015 году, а, 42 квадратных метра а, однокомнатная квартира. Пойдемте посмотрим. Ходим дверь. Застройщика компания DevelopmentView. двери делают хорошая, хорошая предчистовая отделка. Так, сразу заходим. Здесь выводы электричества, плюс розетки под интернет и телевидение. А свет, раз, разводка электросети произведена. Коридор порядка 7 квадратных метров. Хорошо становится шкаф для прихожей. Санузел 4,5 квадратных метра, счетчики горячей и холодной воды, канализация. С кухней из, из комнаты есть выходы на балкон. Кухня порядка 11,5 квадратных метров, она такая квадратная, очень хорошо здесь размещается, размещается мебель. Выход из кухни на балкон Балкон смотрит на юбилейный микрорайон Перед вами нет никого близлежащих домов Дома довольно-таки далеко расположены Пойдемте посмотрим комнату Комната сама 17 квадратных метров Но она квадратная И из комнаты еще один балкон выходит о, да, к сожалению, балконы сейчас закрыты. Попасть невозможно. Вот такая вот квартира. Эту квартиру хозяин продает за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Вот такая. В причастовом Готовый дом, сдан в 2015 году в декабре, ой, в январе месяце.